Приятного просмотра. Давай демонстрацию врубай. Все, вижу. Всем привет. Привет, Валера. Да, да. Так, поехали. Значит, что я выявил? Да? Что у меня ну, по сути, да, то есть на что стоит влиять? Стоит влиять на количество клиентов. Ну, вот здесь стоит разбивать, да, наверное, все-таки задачи на количество новых клиентов. Это вот так вот, да. И задачи на количество повторных визитов. Вот, наверное, вот так вот я бы правильно. Ну, или не визитов, а повторных клиентов. Ну, да. Да, там, или постоянных там называть их. Постоянных клиентов, да повторные визиты вот так вот. потом соответственно это задача на средний чек на продажу розницы и на рентабельность что суммарно дает задачу на чистую прибыль компании по сути вот так надо двигаться мне представляется в ну всегда то ну, сейчас гипотеза будет да там на следующий квартал ну well, да yeah. Не, ну да, да, ты делаешь задачи, смотришь, отчет прибылей, ставишь фин-модель, ставишь конкретные задачи. Ну вот, по финмодели, да, то есть я вот здесь ее прораскинул, я тебе уже ее показывал, да, то есть вот, вот, вот, ну тут я планирую там врачей расширять, там еще что-то, ну в целом мне нравится, да, там сюда выйти. И более того, да, там не вижу ничего такого, чтобы не давало это сделать на бумаге в таблице теперь остается сделать другое но смотри вот если допустим а кстати то что мы с тобой смотрели я доделал да. это выглядит теперь вот так маркетинг продажи и услуги да? сейчас подгрузится вот маркетинг да то есть дата потом ну, не причесывал пока Канал такой-то, количество лидов столько-то, за такой-то бюджет, uh -huh. столько-то визитов э, по этому каналу было за этот день, за эту дату. И это дало вот такую-то выручку. Собственно, все. По uh -huh. продаже. То есть здесь дата менеджер. Соответственно, можно выбирать здесь еще направление. Ну, допустим, новые клиенты, постоянные клиенты. Uh -huh. Ну, можно выбирать, можно не выбирать. Выбираешь направление, менеджеры сразу подгрузились, наверное, да. Направление, менеджер. Принято лидов, ну то есть в работе, да, сколько было принято в работу? Uh -huh. Количество звонков, записи, визиты, выручка, отказ, да, сколько людей убрали в отказники? Uh -huh. Далее такие вещи дисциплинарные, как количество, качество звонка от, по, по контролю качества, срок задач срочные задачи на конец дня. Сделки без задач, опоздание. И вот сегодня еще, по факту, нужно внести э, ошибки в отчете. А что за отчет? Они мне в конце дня скидывают отчет. Сегодня он там скидывает и врет мне в нем, понимаешь? А потом там я что-то не туда посмотрела я там еще что-то. Ну, нахрен это мне надо. Хотя, ну, хотя, может быть, не надо это ставить. Чуть, чуть. Просто опоздание и все, да. Там. Ну да, да, достаточно. Не надо тут уже усложнять. А услуги чё А вот услуги. Дата, направление. Сотрудник, и все то же самое, чем оставь обижаемся. Больше вот тут ничего и не станет Смотри, вот эти услуги, короче, направление сотрудник можно в этом DDS сделать. Как ты там это хочешь сделать? Ну там просто, там же, смотри, направление сотрудник тоже выбир, ну, выбирается же уже. Ну. Вот, здесь добавить, например, просто, типа, количество услуг. И все. А, количество услуг еще что-то, да, там у тебя было? Блин, может не надо ДДС пишать, ДДС будет ДДС. Ну да, короче, смотри, новых, ну, выручка по новым клиентам, выручка по постоянным клиентам. И себестоимость по новым клиентам, себестоимость по постоянным клиентам. Все. А себестоимость у тебя вообще тут не, не отображается. Ну да, там надо выбирать, будет новый или постоянный клиент, угу. и все. Да нет, два отдельно. Ну, лады. Ну Окей, ладно, пускай он поведет, короче, с какую-то часть, потом подумаем, как это, ну, скрестить. Выручка ПНК, выручка ППК и себестоимость. Чего тут будет себестоимость, подожди. У меня себестоимость показывается по, по дню, ну, то есть по, по целому дню. Там не получится так, что типа сотрудник там А, там сотрудник Б, там, да, и там, сотрудник В, да. Типа столько-то клиентов там было, да, там разные. У него там такая там выручка была, там что-то еще, да. А себестоимость то будет одна на всех за дату, понимаешь, да? Да-да. А, да. Ну по направлениям. По направлениям, да. Смотри, себестоимость у нас уже есть, в принципе, на каждую, ну, на каждый день. Угу. И вот здесь можно, допустим, ну чтобы не было у тебя, вот допустим, 4 столбика, количество, выручка, да? Mm -hmm. Ну просто чтобы у тебя был какой-то столбик, где можно было выбирать новый, ну, новый, ну либо постоянный клиент. Ну, я вот думаю, это вот сюда не подтягивается. Ну вот, я тебе и говорю. Ну вот направление. И вот здесь вот и подтягивается. Сколько, сколько было визитов. Но единственное, что здесь тогда ничего ни не будет, здесь не будет врача. Почему? Ну, типа сюда вставлять еще врач. Ну, менеджеры, врач, да. Тогда логика пропадает у меня. Ну, ну условия можно будет убрать. Ну, короче, поведи вот так вот пока, похрен. Это. Потом ее, короче, можно чук-чук-чук-чук-чук вот и это пускай он поведет короче потом управляемость ну типа сколько звонков они делают планы по звонкам вдавать какие-то планы там по заключенным визитам ой, по записям по еще чему-нибудь по выручке а что если здесь вот так вот сделать косметика? тогда что будет визит? да это направление выбираешь да и все разница там да и все ну да, выбираешь направление розницы и вот сюда его заносишь. Ну да. Ну, короче, пускай позабивает, я, ну, там, чук-чук-чук, я думаю, там подскажет он тебе. Пускай пока так, ну, попробует хотя бы. Короче, можно покрутить, но ну, ладно, давай это... Короче, не об этом. Пош... Да, ему ПДДС надо еще там объяснять. Потом эту штуку. И что ты выяснил, по каким лидам э, шпарить и составлять Медиаплан на январь. Я задачи пока только накидывал себе, вот которые есть. Ну типа задачи на количество новых клиентов, да? то есть. Я вот здесь вот начал его раскидывать. Ну типа, да, там пошел снизу. Ну типа вот на одного менеджера что у меня должно быть, да, там, на одного менеджера должно быть э, выручка миллион по новым клиентам, это 50 визитов с, доц... э, с чеком 20. Ну и дальше, да, там это 60 предоплат. 120 квалификаций, 800 звонков он должен делать, и получать 240 лидов. Ну типа. Такая теоретическая история. Uh -huh. И тогда типа 20 процентов это будет конверсия из лида в визит. Uh -huh. Ну оптимально. Зачем стоит наблюдать? Наблюдать стоит за тем, чтобы менеджер делал 40 звонков в день по любому uh -huh. обязательно и чтобы он соблюдал э, скрипт на 90 процентов uh -huh. скрипту в паре по скрипту все он должен работать по скрипту но у него результат должен быть да то есть это квалификация предоплаты ну и визиты uh -huh. этого не случается соответственно далее выяснять но выяснять я так думаю не с менеджером а выяснять с консультантом ну типа там вот давай скрипт посмотрим послушаем мои звонки давай перепилим его вот, перепили... ну, Да. условия что он выполняет вот эти вот показатели что он выполняет звонки и выполняет соблюдение скрипта. Ну да. Да, вот здесь вот, ну, если так выше поставить, да. Так, лайп, лайп по скрипту. Ну, типа, да, там должно быть там, от 90%. Ну, а, такое есть предположение у меня. Я не знаю, насколько а, много... Да, да, да. Ну, хотя бы, да, что даже, допустим, 40 раз звонит, еще какой-то скрипт выполняет. Я думаю, уже будет круто. И тогда дело сдвинется, да, там и как-то и будут. Но если не будут, значит скрипт говно. Либо, может, не скрипт говно, может, лиды говно. Ну, да. ну, типа там много переменных может быть, где работать. Но самое основное это нужно вот это обеспечить. Потому что как, пока вот этого нету, все остальное это ну, гадание называется. Ну да. Ну-ка, еще давай задачи посмотрим, что там написал. Ну и вот, вот в эту сторону, если дальше двигаться, то здесь. Ну, либо выяснить, по каким лидам шпарить. Посмотрю вообще, что за лиды, кто закрывается. Видишь, мы там посмотрели, у меня там в основном прочие все. Да, там 24, больше половины. И задача выяснить, что это за прочие. Может, я вообще не туда бюджет распределяю. Ну, там 15 лидов заходит, а может они все бестолковые, а визиты приходят вообще с другого канала. Ну да ну типа вот это да выяснить соответственно далее там вантом офер дать менеджеру на закрытие ну типа только сегодня и только сейчас вот, что в таком духе контроль качества внедрить а, обучение провести то есть характеристики преимущества выгоды и работа с возражением для менеджера а, mm -hmm. ежедневную отчетность для менеджера внедрить чтобы они сами да там мониторили все свои показатели не, а почему надо Максим, чтобы за ними показатели делал? Да, чтобы он за них делал, но они, чтобы его, ну, как, чтобы они видели, чтобы можно было каждый день то с ними... Ну, это чат, допустим, что Максим отправляет отчет на чат, где ты сидишь, два менеджера, и, ну и Максим. И ты видишь, что ты говоришь так, ребята, а что за херня? А что у нас вот это? А что у нас? Ну, то есть, чтобы это капало тебе как... Сейчас чтобы... они мне отправляют в чат. Нет, это херня. у нас времени нету, там еще что-нибудь какую-нибудь херню. А тут он за ними будет отправлять, и все. Ну, говорит, ну, ребята, вот такие вот показатели. Так, достичь качественных, количественных показателей. Это то, что мы сейчас обсудили. Ну, и дальше там уже видео обучение создать. Ну, это несложно. И создавать кадровый резерв. То я так понимаю, что. Наверное, у меня будет определенная там замена персонала в связи с тем, то, что я буду требовать определенных показателей, кто-то будет справляться, кто-то нет. Да. Мне чтобы у меня был кадровый резерв, чтобы я всегда мог э, очень спокойно вывести человека. Там, Завтра ты выходишь и все, и чтобы у меня было вот это, что позволяет мне э, постоянно обучать человека, выводить его на тест и на тесте смотреть. Если он на тесте показывает лучшие результаты, чем текущий менеджер, то текущему менеджеру Пинка под сраку. Ну, условно. Так вот работает у меня один приятель и очень пропагандирует. Нет. Не, ну слушай, как бы это. Ну, вот ты сейчас говоришь, ну, вещи на самом деле, которые все говорят. Ну. Да. Ну, об этом каждый говорит и не знаю там. Вот. Но ты это реально, ну, как бы знаешь, что прикольно, но ты это, ну, как бы реально внедряешь, знаешь. То есть все об этом знают, ну, как бы у тебя руки дошли до этого. Ну, и отлично, это можно порадоваться. Ну, ну с... да, да. ты посмотри первое видео с собой, ну, когда мы с тобой общались. Не хочу. Не хочу. Да, не прикол, а потом. Ну, как бы глянь. Ну, как да? бы ты считаешь толково, все. Ну, то есть, как бы я толково. такой, да, ну, я сижу, ну да, да. Ну, как бы все, формула четко, это четко, план, понятно, это понятно. То есть, там какую то четко кидал Ну, то есть, круто, круто. Ну, реально. Я его посмотрю, знаешь, попиваю джуз возле да, uh, побережья да. uh, океана. С удовольствием гляну. Как все начиналось. Так, ну, собственно, вот такие задачи я здесь не вижу других. То есть они вот, ну, как бы, вот по новым клиентам, плюс-минус а -а -а. такие. Ну да. Причем вот этим мы начинаем уже завтра заниматься, у меня завтра обучение. Там приходит наемный тренер. Будем вот это вот. записывать или как? Она будет, то есть она слушала звонки, по итогу звонков не дала обратную связь, и завтра совместная работа с менеджерами, обучение – это составление скрипта самого, выявление характеристик преимуществ выгод продукта и составить план работы с возражениями. Ну как-то вот так, то есть это в два этапа это будет проходить. Ну, то есть какие-то документы останутся, да, по которым учить можно будет? Да, да, да, да. Прикольно. Скрипт рсв останется и видос, Ну, здесь я на видео это буду записывать. А, круто, круто, все вообще ништяк Вот, потом далее что будет еще? Ну, то есть вот, вот здесь вот как бы все. Тут основной, основной основной затык у меня, да, там в моей работе, в моей психологии, а. это вот это. Ну, а, а? Три, как бы, надо чтобы они, ну, у тебя под рукой были, если вот Максим будет в чат их постоянно отправлять, и ты будешь уверен в них, да, там. Вот, я думаю, ну, как бы, это можно будет побороть. Главное, ну, отчетность, и ты смотришь вообще так или не так. Mm -hmm. То есть, ну, и постоянно на это, ну, думаешь, как уличить, как не умиличить. Думаешь, они вообще соблюдают, не соблюдают количество там. Ну, скорее всего, если они системно так будут херачить, то, блин, ну, я думаю, результаты не, ну, не заставят себя ждать. А по маркетингу ты там подкрутишь этих лидов по-любому. Ну, да, там понятно. А вот теперь вот на повторных у меня засада возникает. Пока непонятно, как это высчитывать. То есть, вот я вот начал тут примерно прикидывать. Ну, типа, задача менеджера какая, да? То есть она должна работать по базе. Да. Ну, решать звонки, да, вот там от 30 в день. Кстати, почему от 30, а не от 40? Это тоже большой вопрос. Да? То есть, вот так это должно быть. И, типа, делать там 10% процентов запись. Угу. Есть, нужно делать за день 4 записи. Но я вообще не погружался в, этот, в, в эту тему. Насколько это реально, непонятно мне. Ну, понимаешь, да? Ну, выглядит то, что вообще как бы там, ну, типа, 40 раз позвонил, 4 записи это прям круто. Ну, то есть это слишком слишком много, да? Ну, выглядит, что да, но это 10%. процентов да. Но это по базе, это не по холодной базе. А это, знаешь, типа, из разряда того, что. Ну, там человек был на приеме, там не записался, э, и вот ему надо позвонить и там, спросить, ну вы чё как? Там собираетесь, не собираетесь, там доктор вот у вас там интересуется, будете ли выходить. Ну, там условно говоря, да, то есть такие вот моменты. То есть это не то, что там... Я понял, но посмотри, вот, допустим, 40 звонков в день получается, да, но 1200 разделить на 40 это сколько? 30 дней. 30 дней. Ну да, это движуха типа на месяц. Да. Ну, как вариант ну типа ты раз им позвонил они там согласились там условно все потом таких показателей больше не будет так почему же не будет это же как это сказать это же работа с постоянной базой они приходят уходят там, там другие есть там новые приходят там знаешь ну как то вот а почему ты думал кто кто у тебя ну например там типа ты сделал там у кого дайте и ну. сколько ну, через сколько они к тебе еще раз придут ну смотри, пока он сделал укол один раз, да, там нужно сделать 4-5 визитов. Пока я сделал 4-5 визитов, там доктор еще что-то предлагает, потом еще что-то. То есть, ну, доктор всегда найдет что предложить. Не, ну молодость, понятно, он ее как бы... Нет, люди там, которые, ну вот смотри, да, то есть вот мы сюда вот зайдем, тут есть некоторые вот люди, они вот 18 раз, 33 раза приходило, 22 там, 15, 32, ну вот, да. То есть, если мы возьмем среднее, то в среднем это будет значение 12. 12 раз, да, там человек ко мне пришел за э, 3 года в среднем, 12 раз за 3 года, по раза в год. Ну вот. Ну да, да. Ну, слушай, тестий я, ну как бы, ну, звучит вроде толково, но, блин, 10% как бы такая. Ну, как бы, ну, работать, ну. Если есть уже такие как бы, показатели, то, в принципе, на... Давай, ну, типа, 5%. Ну, типа, две записи. Ну, хотя, ну, что это такое, две записи? Прям... Ну, короче, протестируй. Ну, вот прям с реальностью, посмотри, может там 20% будет, кто узнает. 10, 10. Ну, то есть, человек должен сделать за день 40 активностей и 4 человек записать. Ну, наверное. А что сделать? Ну, точно так же должно быть. То есть должен быть скрипт. А какой там чек ну, визит, ну, визита? Пятнашка. Блин, ну это очень, ну, это круто. Если, допустим, ну, допустим, там три человека по пятнашке, 45, это там типа, ну, ну там, миллион триста можно прибавить к обычной выручке. Почему а обычно это та работа, которой они и сейчас занимаются в том числе? Mm -hmm. Я ее просто не оцифровываю никогда. То есть у меня не было такого, чтобы знаешь, что... Я не 40 будут звонить по лидам и 40 по базе. То есть у них 80 звонков в день получится, да? Нет, не, нет, это же отдельные менеджеры. Это менеджер, это yeah. менеджер э, по новым клиентам, а это менеджер по постоянным. Это два разных человека. Я понял. Ну окей, давай, ну, пробовать, пробовать, что еще бы но блин сегодня сидели с лейлой гоняли такую мысль что что если мы менеджера по постоянно клиента вообще уберем типа ну выходит человек на ресепшн да то есть ему же врач говорит ну давайте я запишу и записывается типа администратор может записывать такого человека зачем менеджера держать ему еще там платить а потом начал я погружаться в базу да вот сюда да, то есть, и что тут увидел? То есть, тут есть такие люди, которых они записывают вот именно по таким задачам. Причем это 50 на 50. Да, то есть, если я вот возьму вот постоянные клиенты, что он подвислает? Из-за скайпа что? Ли? Да, из-за скайпа. Ну, то есть, ты, ты еще монитор показываешь и видео показываешь. Слушай, вернись туда, вот в эту финмодель про. А, ну, смотри, то есть тебе как бы запустить эту движуху как бы, ну, ничего не стоит особо. То есть у тебя есть менеджер по постоянным клиентам и по новым клиентам. То есть, по сути, их как бы в тонусе держать отчетностью вот эту. Ну, Макс тебе эту отчетность будет отдавать. Вот ну, и все. Типа, они должны делать там 40 звонков по базе, 40 именно за этим. Но вот здесь возникает, знаешь, какой момент, типа они скажут, ну, что что звонить, мы там в WhatsApp пишем. Иди, реально в WhatsApp переписываются. А как отследить, сколько они делают диалогов в WhatsApp? Ну, прямо вот пообщались с кем они. Я не Нет, знаю. Смотри, в WhatsApp они один хрен будут переписываться. Ну, то есть, как бы ты, ну... Ну типа все равно будут переписываться и все, пускай звонят. Ну то есть в WhatsApp они все равно будут переписываться. То есть требовать звонки, то есть пишите а... в WhatsApp что хотите, но требовать звонки, да? Да, да, да. но если с кем переписываетесь в WhatsApp, вы ему естественно не звоните, звоните другому человеку. 40 звонков требуют, да? То есть они же ушлые рыба, они как бы тебя это вводят ну, за нос. Конечно. Конечно, это и менеджеры по продажам у них это, ну как бы в крови. Менеджеры по, по вождению э, собственника за нас. Ну да, да, да. они же такие, жуки. Да, но это как бы хорошо и хорошо я им точно так же могу скрипт создать но просто я этим не занимался еще вообще не погружался в эту историю создать им алгоритм ну типа три дня ты должна позвонить по такому скрипту человеку да После... и отказ отказ например делать чтобы что? у тебя быть типы например какие-нибудь ну типа можно звонить отказ например что он все говорит вы мне достали уже или там три ну, раза там, да. не записывается Ну все мы его отказываем ну да да то есть вот такие вот в истории прописать вот такой тебе вот такой тебе скрипт, вот такой тебе, скрипт, вот такой тебе и все, и тоже контроль качества, и точно так же KPI по скрипту. Ну да. да. и чтобы Менеджер понимал, что если он звонит, да, там, например, сколько-то раз на него не попал, э, или ему сказали нет, нет, нет, нет, нет, например, там, но ну, два раза, например, то все, его можно в отказ сделать. Да. С какие-то и... понятные штуки, чтобы его отказ был, но чтобы менеджер ему там, ну, реально. Не звонил в раз смысл. А вот здесь у меня стоит норматив вот здесь. Да? То есть я его сюда еще не простраивал. То есть это по сути вот то же самое. Вот это, деленное на 30. А вот это, это вот это умноженное на 7. Да? Вот, то есть это не это день, это неделя. Ну, типа, вот это месяц, вот это день, да, это неделя. Ну, его типа, вот так раскинуто у меня здесь. И, ну вот, то есть у меня здесь получается, что они должны в среднем, ну, 70% людей, которые приходят, они должны записывать на ресепшн, на повторный прием. Но они на этом не влияют очень сильно. Ну, нет, влияют, но не сильно. То есть, если врач нормально поработал, то человек запишется. Если врач поработал как ну, херовенько, то никакой менеджер по продажам не вытянет. Вот, но здесь… О, ты можешь тогда обратную связь брать по ним, ну, допустим, они говорят, ну, то есть, блин, ну, понимать вообще. Ну, то есть, менеджер, если не записывает, то, ну, как бы, раз тебе колокольчик, что врач у тебя херкует. Ну, да, кстати, кстати, да. И вот я здесь что простраиваю, да, то есть у меня вот получается и того, да, и того, и это значит, получается раз визиты, два визиты, три визиты, да, то есть вот 228, если я так построю сюда, там 8 и 53, 8 в день в среднем, 53 в неделю, 228 в, неделю, в месяц переходим в финмодель чем мы а, здесь видим а 8 нормально ты получается но ну, ну, то есть объем справишься с 8 конечно а, и вот получается что у меня по финмодели вот здесь 230 ну то есть я прям чуть ли в тютлю вещь как бы попал угу. таким таким планированием ну да ну ка еще открой финмодель Так, а следующее ты хочешь наращивать да получается а потом я дальше хочу здесь 200, здесь 120. Ну, типа 320 в следующий рубеж будет. Uh -huh. Но это я хочу выводить дополнительно врача здесь. Выходит врачу и статиста по-любому загрузка идет. Uh -huh. Ну, то есть вот так. Это одно, другое тянет. Ну, вот здесь может быть обращено. Ну, типа здесь может быть вот так вот будет. Uh -huh. Сильно не, не влияет ни на что. Максиму передать, да, в вот, ну, логике, да, получается, потом, чтобы он заполнял вот эти uh, новые листы и отчетно скидывал сам в чат с менеджерами. Угу. Контрольные точки у тебя получается, что по звонкам? По звонкам по... и по качеству. Звонки, качество и, ну, записи, да, сколько они записи сделали. Визит, ну да, записи, да, и там следствия, визиты. Записи, визиты. Уже, да. записи и визиты. Ну, то есть вот такую штуку для него в чате сделать, чтобы раз там Петя, 40, ну как бы 80 звонков, там типа 5 записей, три визита и там 120 выручки, например, тысяч. Mm. Петя молодец, там типа. Сайт, и, еще, и еще написано: опоздал, например. Опоздал. Ну, типа, опоздал. еще. Ну, как бы, ну, чтобы ты, вот, ну, какой-то косяк, ну, тоже был. То есть, да. опоздал. Ну, то есть, что за херня. Mm -hmm. Ты говоришь, а что, ребята, опаздываем? А что у нас, типа, по заявкам все, ну, как бы, по звонкам все хорошо. Мы еще и опаздываем. Что за херня? Ну, то есть, чтобы ты вот такие разговоры постоянно вел с ними. Mm -hmm. И они этот тонус почувствуют, я думаю, это должно быть результат стопудово. Ну и скрипт, а что, ну, как бы, блин, чувак, слушай, ты опаздываешь, по звонкам не дотягиваешь, и скрипт у тебя что-то как бы там на 60 процентов. А, ну, как бы ты ну точно у нас хочешь работать или как бы ты, ну, mm -hmm. ну, типа вот такую штуку, и ты будешь понимать, да, что он сливается по показателям, ты нового будешь допихивать сразу туда. Mm -hmm. Раз собеседование проведешь, даже если никого не, на работу не хочешь нанимать, они по-любому в тон войдут. Ну вот как вот мне вот этот приятель мой рассказывает, у него как происходит. У него происходит постоянный найм, ну то есть всегда. Даже если у него штат полный, uh -huh. у него найм не останавливается. Ну то есть они всегда нанимают, э, проходящих э, воронку обучают, после этого тестируют их, и тот, кто показывает на результаты на тесте такие же, как э, менеджеры текущие, они ему говорят, ну типа, ну все отлично, ну ты типа у нас в кадровом резерве, в случае чего мы тебя вызовем. Вот. А те, которые показывают результаты лучше, чем текущие менеджеры, то они меняют текущего менеджера сразу же. Ну типа вот такая у него история. По крайней мере, как он не рассказывает. Ну там вот. это как бы что-то, знаешь, это. А у него какая сфера? У него это, одежда. Одежда. Мужская. Костюмы. Я понял. Он там ну как... там на примерку в магазины. Ну, как бы вы, выглядит, что желаемое за действительное выдает? Ну, ну не знаю. Может быть. Ну, как бы. звучит Может, круто. Да, звучит да. очень круто. Ну Типа говорит, у меня вообще рекрутинг работает типа, без меня, как он говорит. типа показатели мы смотрим. Если показатели заваливаются, да, то первая неделя – это беседа идет с человеком. Если вторая неделя – тренд продолжается, то это уже звоночек тому, что человека нужно менять. И если третья неделя он продолжается, то сразу же меняется человек, типа, из кадрового резерва. Так давай так же замутим, да и все. Тут, по сути, и только нужен, да и все. Обучающий материалы у тебя будут. А да. если HR смотрит статистику, если что, меняет его нахер. Да, да, да, да. Вообще будет, это будет огненно. Ну, запускай еще пару собеседований тогда. Ну, я вот тут у меня и написано, он видишь, создать кадровый резерв. Ну, типа, я тут начал писать сначала, там, разворачивая всякую задачу. Вот тут... По сути, вот она, понятная история. Кадровый резерв, это рекрутинг, это, ну, прям на регулярной основе, там, каждый вторник, там, собеседование, допустим. Потом человек проходит собеседование, и он, он заходит, там, на видеообучение, там, да, там, там, тесты. Вот он, там, видео смотрит, допустим, среду. Ну, к примеру, там, среду, четверг, пятницу, он, там, смотрит видео. Серега. Ну, и так далее. С понедельника выходит, там, в тест. Серега, да? ты же раньше таким не был? Таким... Каким? Ты же прям за цифры, прям за показатели, за все эти движухи там рубишь, рулишь. Да, мне всегда таким был. Я просто не знал, с какой стороны подступиться к этому. В глубине души я таким с рождения. Ну да, не, ну так большинство, конечно, вот эту штуку надо подкидывать по-любому, и они будут оторвать и метать блин ну слушай я очень доволен короче мы прям тебя это вывели из этого из, из тумана ну вот потом дальше вот остаются задачи типа вот здесь но я не знаю что за задача на средний чек это надо Лейлой разговаривать что она там все накидает. я думаю это вообще ее показатель ну типа не мой нифига да там задача на продажу косметики, но я единственное, что могу это договориться с поставщиками. Вот здесь у меня, да, там, чтобы у меня витрина не, ну, не, не пустела. Ну, смотри, вот эта вот задача на продажу косметики, она на самом деле и задача на средний чек, потому что ты больше будешь, ну короче, если у тебя больше ассортимента, то ну как бы само собой оно у тебя больше там продается. Это да, но здесь же мы же вот здесь средний чек услуг именно, на средний чек по услугам именно смотрим, потому что если я выношу продажу косметики отдельно. А как, ты, а как ты помнишь, я его выношу отдельно. О, да, да. да, то она же не учитывается. То есть здесь именно чтобы услуги покупали нормально. А тут продажи косметики. На косметике я, кстати, вот что понял. Если мы будем продавать там косметики хотя бы на миллион даже, это 500 тысяч рублей чистыми прилетело. Безо всяких. А, У тебя ее много было постоянно в разнообразии. Да, много и нормальный. На миллион вообще нормально считай, на миллион, чтобы продать, это типа условно там на 30 тысяч в день. Нормальный показатель вполне. Ну как бы увеличить, ну то есть у тебя, ну вот договориться с поставщиками, но увеличить получается объем, ну, номенклатуру, сколько у тебя там номенклатуры сейчас, например, не знаю сколько. Вот, типа, 3, ну типа 30 тысяч И вот у задача на рентабельность, да, то есть, ну тут, во-первых, будут там задачи это вовремя платить. Потому что вовремя платишь, там можно по ценам договариваться. Вовремя платить, а вообще желательно в предоплату. Тогда можно там по цене будет прожимать. И это первое. А второе – это продавать там комплексы, создавать все возможные с низко, ну, с низко, с низко как называется? затратными да, процедурами. Ну, там есть процедуры, которые в себестоимости копейки. Но дают хороший эффект просто за счет за счет рук мастера. Да, то есть и вот больше таких вставлять. И тут можно смотреть, там. Ну я хотя и так рентабельность пересчитал. Если ты сейчас посмотришь, да, сюда. Вот я вот тут, типа, считал, на ну, на глазок, да, там считал 23, там тут вообще 30, да. У меня по факту получается вот. Ну, типа, тут 13,8, да, тут 11 Ну тут у меня не все посчитано, скорее всего. Mm -hmm. Я посмотрел исторически предыдущие, предыдущие периоды. Вот это более реальная цифра, там 20% no, no, no. продажи. Ну, они там даже 18 где-то бывали. Ну, пускай, да, то есть здесь 12. То есть ну, вполне. То есть тут уже. Если лучше идешь, чем думал. Да. Я понял. Круто. Вот так вот здесь сделать, то это вот 21%. 22%. Ну вот. Такие задачи, думаю, реализовывать сейчас. Ну, блин, огонь. Ну, надо долбить все. Ну, как бы этого Максима, чтобы он учет точно вел. В час кидал и менеджеров постоянно ну, упасить. И постоянно вот эти новые, новые, новые штуки, скрипты, контроль скриптов. Вот, и потом уже, если они всю базу перелопатят, ну, как бы лиды туда наливай. Mm -hmm. ну, получается, сейчас основное, да, вот это отчетность, это количество. Yeah, и это качество. Твой, как бы типа твои глаза, да. То есть ты как бы mm -hmm. видишь, что происходит, и ну, на этом основании адекватно можешь что-то ну, при, ну, принимать. Uh, да. А смотри, то есть получается, Макс вот сюда все заносит, да. то есть... Вот сюда вот заносит. Да, да. И потом на основании этого уже какой-то там родится монитор, да? Ну да, да. Я думаю, мы как-то сделаем его. Может, там в одну вкладку или в две вкладки, или что-то в ДДС что-то оставим тут. А вот монитор же есть, вот тут, бы, просто рядышком. А если по я думаю, если по месяцам, то в прибыли. и сам, и по неделям бы еще желательно. Не по месяцам, а по неделям спать. Потому что недели как-то побыстрее все разворачиваются. Можно тут по неделям выбирать? Ну, блин, надо подумать, я думаю, можно. Но вещь, у тебя себестоимость, вот это, ну, короче, там, ну, не себестоимость, а аренда, там, вот это все, ну, как бы глазу привычно ритм. То есть для менеджеров можно какой-то задел сделать недельный, да, например, среза, например, недельная. Да, да, да, да, да. Вот этот, продажи. Ну да, да. А отчет по прибыли, он все равно как бы месячный. Ну да. Это... Привет, привет. у тебя маленький ребенок. У да. меня еще... еще один, чуть-чуть постарше. Бабушке уехала сегодня. Ослан, да. помощи рукой, скажи, здорово. Привет. Малыш. Ну все, понял. Ну тогда так и шпарю тогда. Ну да, да. Ну, Получил, что ну, да. Макс пускай мне пишет, там, в принципе, я ему помогу, если что. За эту неделю тогда получается, там, э, то, что осталось, это вот это, да? Так, и... Вот это вот история. Я там заху еще посмотрю, которая, вот, ну, ну, у нас, да, там, поковыряюсь тоже, там, чтобы спланировать что ничего не взять, по зарплатам, э, там, врачей, да, чего? под вот, структуру хотя бы как-нибудь. Хорошо, мы когда к бюджетированию можем, можно будет приступать? Типа ну, к следующей недели? Ну да, давай хотя бы, я не знаю, там, воскресенье. Отдыхнем. Понятно, <с>... что воскресенье это воскресенье. Вот, я имею в виду, что сейчас я это начну, эту движуху всю А к концу следующей недели там, ну где-то, ну не знаю, там, ну в бюджетирование зайти. Я там посчитаю как-нибудь бюджет. Января, и вот его посмотреть, чтобы да. там, может, это что это может подправить, и так далее, чтобы в планировании можно было записать, записать, запилить. Угу. У тебя там сколько плюс в Москве? Плюс 3? Да, нет, плюс 2. Плюс 2 всего. Да, нет, по Москве нормально. Угу. Там встаю позже намного. привык уже по Москве. Хорошо, по Москве, да, это, наверное. Как это? Ты чего опоздал? Да. По московскому ритму же. Да, да, да. да. Да у меня все с Москвы, как бы мне туда надо дать. Смотри, ну, вот, нормально. Я по тогда вот здесь все нормально, я тебе подготовлю вот эти по план-факту планирования. Я думаю, подтяну к прибыли, угу. а, то есть там не дофига. И начну что-то по мотивации делать этих а, врачей и статистов, чтобы мы могли им проценты выставлять, например, угу. чтобы сразу видели, сколько мы им должны. Да, супер. Вот, и все, Макс начнет забивать, ты начнешь вот эти задачи лупасить. Я там технически вот эту штуку. Все, допустим, там вторник, среда, сверка. Вот, если что, рекомендации какие-то дашь по, ну, по тому, что я там наклепаю. Вот, по, расскажешь, как, допустим, отчетность, это запущена в чатах. Угу. Вот, и если что, все пере, это, перепишем, как обычно. Да, давай, хорошо. Ну все, давай, победа будет за нами. Да, по-любому, да. Я, я смотрю на тебя, ты прям реально, ты, ну вот если раньше, как ты разговаривал, то есть ни хрена непонятно, что ты вообще делаешь, то сейчас четко, конкретно, что там туда, влево, вправо, там, то есть, ну как бы я тут, ну прям уверен, что мы что-то сделаем нормальное. И с кем поведешься, -то, того и наберешься. Ну да, да, мы на самом деле вот эту штуку, ну по сути ты же за короткий период вот эту штуку вкачал в себя. Ну, ну да. Ладно, Кофе, давай.